Всем привет, в Валенсии прекрасная погода Больше 30 градусов С другой стороны, конечно, ширковато для этого времени года И вот гуляющих по полям нашел вот такое картофельное поле Вот с таким вот кактусом Такой контраст несколько... мне показался довольно-таки забавным Картофель еще не созрел Но зато сейчас пора артишоков Вот так они растут вот такое небольшое поле и здесь тоже можно видеть Бартишоки Немножко И вот видите, мужчина собирает, дедушка Собирает бобы Сейчас тоже сезон, вот сзади него целое ведро уже набрано Сейчас я вам покажу, как они растут Вот таким образом растут бобы Такие вот длинные у них старички И подваляйте их очень много Вот дедушка набрал целое ведро бобов своего маленького поля здесь же по полям проходит велосипедная дорожка что очень удобно кое-где еще остались лимоны и апельсины А вот так цветет лавровое дерево. Такие вот у него симпатичненькие цветочки. Также растет фенхель, вот это фенхелевое поле. Таким образом в Испании он в большом почете. Раньше я его не понимал, а за действительно очень вкусный овощ вот еще можно наблюдать кудрявую капусту тут же и обычная ну и конечно же лук, которого здесь очень и очень много его сажают как правило после сбора чуфы если поле не отдыхает И сейчас самый сезон сбора Ну это правда молодой лук Но вообще сейчас самое-самое время да? Сбора лука А вот посмотрите какая прелесть Цвета конечно просто безумные Смотрится обалденно Ну и вот вопрос к знатокам. Может быть кто-то знает, что это такое. И вот это. И вот это. Похоже даже больше на какой-то салат. Так что если напишите в комментариях, что это... Буду благодарен. Что живу здесь и не знаю, что это такое. Находятся все эти поля в непосредственной близости от Валенсии. Кто отдыхал здесь, на море, знает район Порт-Саплая. Вот он справа виднеется вдалеке, а справа виднеется Аль Кампо, торговый центр. Наш как бы Ашан. Ну вот как-то так. Это уже вечер, возвращаюсь в Валенсию.